Здравствуйте, с вами Тамара, и сегодняшний расклад для водолеев на июнь 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь. Для тех, кто в паре, несколько карт, потом для тех, кто одинок и в поиске, ну и, естественно, про финансы. Ну что ж, мои дорогие, начнем.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 Под колодой, под колодой карта умеренности. Старший аркан представляет знак Зодиака Стрельцов. Карта, которая говорит о терпении. Если особенно происходят какие-то события в вашей жизни, будьте более терпеливы или надо подождать чего-то. Но это еще и карта такая, знаете, умеренности во всем, во всех сторонах нашей жизни. Не перегибайте палку, не в, например, если не в развлечениях, ни в работе. То есть излишняя вот это вот трудоголики, излишняя, слишком много социальной жизни. Все должно быть в меру вот по этой карте. Давайте посмотрим, как она проиграется с основным раскладом. В центре креста у вас паш посохов который перекрывает карта колесницы. В основе вашего креста шестерка кубков. В недавнем прошлом еще один паш, паш мечей. Во главе вашего расклада восьмерка посохов. В ближайшем будущем шестерка пентаклей. Для вас, мои дорогие, девятка мечей. В вашем окружении двойка Пентаклей, надежды и страхи туз кубков и чем все завершится восьмеркой Пентаклей. А... Ну, вы знаете, очень четко проигрывается кто-то, особенно для тех, у кого вопрос с работой стоит очень остро, вы можете получить имейл, звонок, вас могут пригласить, пригласить на интервью или пригласить, дать вам именно это, может быть, вы уже были на интервью, и вам вот, так как Паш, он носитель информации, и он принесет вам эту весть, и потому что карту перекрывает тут же карта колесницы, это карта победы, это карта достижения. Человек может быть даже вам, или вам, например, если вы уже где-то работаете, может быть, вам вас повысят, потому что человек сидит на высоте, то есть на троне. То есть повышение может быть для кого-то по работе. Что еще может быть? Достижения могут быть и паж посохов. Это могут быть первые свидания, кстати, потому что пажи – это как дети. Первые шаги, может быть, вы сходите на свидание, это окажется человеком всей вашей жизни, то есть вы будете чувствовать так, что мой, мой человек. Карта колесницы – это старший аркан, представляет знак зодиака раков. Для кого-то кто-то встретится с раком, может быть, это будет ваш мужчина или женщина, ваша женщина. Или вот по работе, как я сказала. Еще работа, может быть, для кого-то связана с транспортными средствами. Или у вас, например, удачная покупка или продажа автомобиля может быть, свой бизнес, связанный с перевозками или вот с транспортными средствами. Ребенок, ребенок тоже может быть по Паш посохов по Паш это э, ребенок, может быть, элемента огня, лев, овен, стрелец, может быть, даже в чем-то, либо спортивен ребенок, либо креативен, в какой-то артистичен, может быть, играет на каких-то инструментах или какой то креативность, занимается каким-то хобби. Искусство, может быть. Для тех, кто начал отношения, Паш Посохов, может быть, я хочу только одно сказать, вот по карте колесницы, вы в одной упряжке, то есть вы хотите одного и того же от этих отношений, то есть тут нет какого-то, ну, бывает так, люди встречаются, один хочет просто проводить хорошо время, другой хочет сразу вот, чтобы были серьезные отношения, брак и все остальное. Вы хотите одного и того же, что вы хотите, это у каждого свое, но тут будет вы в одной пряжке по этой карте. Ну, а все-таки тема детей четко про проходит для а, водолеев. У вас в основе вашего креста шестерка кубков. Это и есть карта детей. Причем дети будут радовать. Посмотрите внимательно. В каждой чаше цветы. Дети и есть цветы нашей жизни. Так что все тут очень позитивно. Еще это карта прошлого. Кто-то из прошлого может объявиться в вашей жизни. Может быть, подруга, которую вы давно потеряли, или друг, с которым вы давно не виделись, родственники могут объявиться, которых давно не видели. Либо по этой карте иногда проходят люди, бывшие, может быть, с кем-то вы хотели бы восстановить отношения, или это люди, с которыми мы уже разошлись давно. Но не бойтесь особенно, когда я говорю «давно разошлись», бывшие, у многих, многие пишут в комментариях «ой, не дай бог». В данном случае карта очень добрая, и поэтому, кто бы этот человек не был, он придет с миром. Может быть, будет проситься назад, либо извиняться за свои какие-то поступки, просить прощения. Может быть, будет вспоминать только позитивное, поэтому тут особо переживать не стоит. Опять-опять либо вестники, либо дети у нас в недавнем прошлом. Паш Мечей. Паш Мечей – это... Может быть, ребенок, но ребенок элемента воздуха в данном случае. Если этот был такой креативный или спортивный, то этот более интеллектуальный. Это могут быть весы, близнецы, водолеи. Но еще раз, пажи – это носители информации. Может быть, вы получили какую-то информацию в недавнем прошлом, но тут более такого делового характера. Тут нет эмоций. Тут больше такое сухое письмо или сухой телефонный звонок. Иногда эта карта даже про... когда мы обмениваемся колкостями с кем-то. То есть тут, в общем-то, нет такой ссоры какой-то или конфликта. Оно все очень сухо или колкостями. Очень часто люди, которые, например, расходятся, но пытаются сохранить как бы видимость нормальных отношений. И вот когда они перезваниваются или переписываются, вот у них такие письма или послания бывают, где люди из-под тяжка друг друга другу как бы подкалывают. А что еще можно по этой карте? Да, это, кстати, еще карта такого, знаете, тоже из-под тяжка, шпионство в плане, кто-то, может быть, вас отслеживает в ваших соцсетях, чем вы сейчас занимаетесь, что вы делаете. Либо вы, может быть, отслеживаете кого-то в соцсетях, тоже, может быть. Во главе вашего расклада карта восьмерка посохов, карта высокой занятости. То есть дел будет много в этот период. Это еще карта перелетов, если возможно, значит, вы будете, может быть, куда-то летать, в командировке кто-то, может быть, по делам, если у вас свой бизнес, может быть, к любимому или любимой, если вы в разных местах живете, то вы, может быть, будете летать к друг другу или ездить друг к другу, либо, может быть, будет очень активная переписка, вот эта вот коммуникации, звонки. У кого-то эта работа именно связанная с интернетом, с радио, телевидением, с передачей информации. Может быть, какое-то блогерство кстати проходит по этому новая у нас такая профессия появилась. Ну, верно, так как это все, что связано с интернетом, вот по этой карте, в ближайшем будущем шестерка Пентакли замечательная карта. Карта такого, знаете, Мои финансовые весы уравновешены, то есть у меня все в порядке с деньгами. И не слишком много, не слишком мало, все да, на все хватает. Замечательно, вот такая вот шестерка, три и три как бы баланс такой. Еще карта, знаете, и настолько как бы у вас все замечательно, и кто-то, может быть, решит заняться благотворительностью. Вот. либо волонтерством либо благотворительностью может быть может быть вам вернут долги это тоже карта долгов либо будут просить вот руки протягиваются к вам кто-то будет просить долг я думаю что вы не откажете что еще но ну, это карта для отношений то есть очень хорошая такая знаете философская позыв Послание вам, что если вы в отношениях, вот эти весы надо, чтобы они были постоянно уравновешены. То есть оба должны вкладываться в отношения одинаково. Мы по-разному вкладываемся в отношения. Кто-то финансово, кто-то заботой, кто-то работой. У каждого своя у нас роль, когда мы в отношениях. Но это должно быть как-то сбалансированно. Понимаете, чтобы не было, чтобы не получилось в отношениях кто-то из, один, из, один из, из людей, кто в отношениях, он как вампир, то есть все время требует чего-то, и денег, и чтобы развлекали, и всего остального, все, бери, да мне, мне, мне, вот так вот, ну, надо, чтобы было все вот так вот уравновешено, и вы, и тогда отношения будут гармоничны не будет вот этого весы, не будет перепада». Чего-то переживают, за что-то переживают водолеи, девятка мечей. Это бессонные ночи, переживания, какая-то, какие-то нервотрепка какая-то может быть, когда проснешься среди ночи и уснуть уже опять не сможешь, не можешь. Начинаются эти мысли крутиться в голове. Что вас так беспокоит? Часто эта карта говорит, что мы сами себя накручиваем, потому что, в общем-то, нет какой-то подоплеки. Часто мы, знаете, еще ничего не случилось, а мы начинаем уже представлять, что-то такое трагическое вот пойду на новую работу меня там не взлюбят вот будет тяжело то есть да, это еще не случилось вы еще не начали или вот я пример привожу конечно такая вот любое в любой области мы начинаем переживать переживать надо когда в общем то вы уже в ситуации. Ситуация как бы дает вам позывы того, что здесь не очень вам комфортно. Тогда надо, может быть, и попереживать, и обдумать это как-то. Но заранее, когда нет каких-то... Переживаем за детей. Переживаем за... Да все, в общем-то, можно переживать. Тут можно целый список привести. Но постарайтесь с этим справиться, потому что карта, в общем-то, символ вот этого вот негативного мышления. В вашем окружении двойка пентаклей, ну кто-то рядом с вами все время, что все время, постоянно все взвешивает. Все за и против, может быть ваш партнер, может быть ваша партнерша, либо ваш бизнес-партнер, может быть, с кем-то вы работаете. Человек постоянно все взвешивает, постоянно жонглирует вот это вот, на это будем тратить, на это нет, финансы, может быть, какие-то. С одной стороны, это хорошо, потому что он хороший жонглер и никаких дыр в финансах не будет. Может быть, это ваш бухгалтер, который постоянно как бы, какие-то дыры пытается закрыть, чтобы у вас не было никакого дефицита в финансах. Это, в общем-то, правильно, это работа этого человека. Либо кто-то рядом с вами с неуравновешенным даже не характером, а настроением. То есть у человека один, в одну минуту у него настроение приподнятое, потом оно портится, и никогда не знаешь, в каком человек настроение может быть. Вот эти перепады настроения. То есть карта обычно нарисована на берегу реки, то есть водоем. Вода – это эмоции. И корабль – это вот корабль на волнах, то есть качает. Пять минут вверх, вниз – вот это морская болезнь. Поэтому кто это? Вам бы была эта карта, то есть кто-то близкий к вам. Значит, вот эти вот перепады, либо настроение, либо вот это вот жонглирование финансами, оно, видимо, на вас как-то влияет. Надежды, даже страхи я не буду говорить, потому что надежда у нас вот на этот туз кубков. Кто-то прям вот хочет либо получить предложение, руки и сердца, потому что туз кубков – это рука судьбы, посылающая нам какую-то благодать, то есть какую-то радость, какой-то позитив, что-то позитивное. Часто это чаша полная любви, то есть мы хотим получить эту чашу, предложение. Либо хотим, чтобы человек нам сказал о своих чувствах, признался в любви, может быть. Вот это вот вы хотите, надежды. Получить можно вообще что-то такое замечательное. Вообще туз – это неожиданность можно получить наследство, можно получить предложение на новую работу, которая вас ужасно обрадует, предложение вступить в бизнес с кем-то партнером, тоже замечательное предложение. Что-то такое, на что-то вы надеетесь, что вас очень обрадует. Кто-то на самом деле, может быть, хочет получить предложение на работу, потому что ваша последняя карта восьмерка Пентаклей, карта мастера своего дела, именно работать, причем зарабатывать хорошие деньги. Часто, когда я Вижу эту карту, мне кажется, что человек работает, человек мастеровой, то есть он делает что-то руками. Но оно так и выглядит по этой карте. Человек мастер своего дела, как я уже сказала, к нему часто обращаются, его рекомендуют. Он специалист вот в этой области, педант, даже перфекционист, потому что все вот эти пентакли, которые он выкачивает, вы, вы... производит они все одинаковые они одинаковые то есть полностью все совпадает часовщики мне вот кажется потому что нужно обращать внимание на каждую мелкую деталь но тут может быть любой любой области там где вы специалист там вы и специалист вот вас вас рекомендуют и причем хорошо это оплачивается ну, вы точно так же можете работать где-то в фирме и быть специалистом по планированию например и кроме вас вы замечательно справлять своейработ вас все другие фирмы может быть Хотят к себе переманить, вот так вот, так тоже может быть. Тут есть еще, как бы, куда двигаться финансово, потому что после восьмерки идет девятка и десятка, то есть есть еще возможность улучшить даже свое, свое финансовое благосостояние, но как бы вы уже неплохо как бы устроились, вот так вот, мои дорогие. Давайте посмотрим, что у нас все-таки про любовь. И Я возьму другую колоду. Первые три карты для тех, кто... Как они прыгают, карты хотят, уже готовы с вами говорить. Первые три карты для тех, кто в паре. Опять Паш, опять Паш Мечей. Четверка Мечей и императрица. Ну, не ссорьтесь. Вот, вот мне так кажется, что это вы вот, обмениваетесь колкостями. Возьмите паузу. Четверка Мечей – это вот передохнуть, то есть взять паузу. Хватит как бы колоть друг друга, подкалывать друг друга. Ни к чему хорошему это не приведет. Но... У меня очень замечательная карта тут. А может быть, вы, вот кто слушает меня сейчас, кто-то из водолеев, это не ваш партнер. Может быть, вы подкалываете его постоянно. Может быть, какими-то колкостями, какими-то что-то вас не устраивает. Или у вас вот это вот чувство сарказма какое-то. Отложите его в сторону. И давайте сосредоточимся вот на этой карте. Посмотрите. Карта императрицы управляется планетой Венеры. Вот и знак Венеры – это планета красоты и финансов, кстати. Но давайте на красоте остановимся. Во-первых, императрица беременна, постоянно беременна. То есть не то, что она в процессе потом. Нет, она постоянно беременна. То есть кому-то... И, кто в паре, может быть, долгожданное, Вот и перестанете вы ругаться в конце концов, у вас вот как бы, а может быть, кстати, еще это все-таки паша это приносит новость новость такого сухого характера. Сдали анализы, вот получили медицинские. И можно теперь как бы вздохнуть с облегчением, может быть, давно ждали, и, наконец-то, у вас долгожданная беременность. И вам и надо отдыхать, кстати, заниматься собой. Карта четверка мечей – это карта «Займись собой». То есть, получил анализы, получил подтверждение, что вы в ожидании, в положении, то займитесь собой, дышите свежим воздухом, кушайте фрукты и наслаждайтесь жизнью. Ну, еще карта императрицы не только это беременность, это плодотворность, какое-то э, плодородие, то есть, э, может быть, что-то где-то в работе у вас, э, вы будете ну, заняты, вы, ну, в общем-то, мы про любовь говорим, какая плодотворность. Я думаю, тут, скорее всего, императрица – символ красоты. К вам вот так будет относиться для женщин ваш мужчина. Самая красивая. А для мужчины вот так будут относиться к своей второй половинке. Самая красивая женщина, лучшая мать, лучшая жена, лучшая подруга, красавица. Кто-то из женщин займется своей внешностью, может быть, даже сменит свое, свой имидж как-то, сбегает по магазинам, приукрасит себя. Замечательно. Только вот если вы друг друга подкалываете, перестаньте это делать, потому что вас, у вас будет занятой период для тех, кто в положении. Для тех, кто одинок и в поиске, все двери открыты для вас. Я так вам скажу, мои дорогие, те, кто одиноки в поисках, вы э, немного, почему вы сейчас, вот, может быть, и одиноки, вы слишком зациклились на прошлом, потому что на том, что было. А надо смотреть на то, что будет, то, что позади вас еще две стоят полные чаши, и будет любовь и все остальное. А вы все еще оплакиваете потери какие-то. Может быть, кто-то разошелся, может быть, не состоялись отношения, вот это вот пролитое вино, молоко, чтобы это не было. Не стоит на этом сосредотачиваться. Из прошлого надо всегда брать урок, жизненный урок, опыт жизненный, но двигаться жить сегодняшним днем и думать о будущем. А в будущем все двери у вас открыты, и вы можете запросто построить новые отношения. То есть я не вижу никаких проблем. Хотите так, хотите это, хотите регистрируйтесь на сайтах знакомств, хотите ищите сами. То есть любым любым вариантом кого-то ждет, пожалуйста, принц. вот и принц, принц посохов, молодой человек или молодая женщина, не достигшая возраста 40 лет. Это львы, овны, стрельцы. Огненная стихия, люди красивые, они либо красиво внешне, либо они эксцентричны, то есть они умеют себя преподать через одежду, через прическу, через макияж, через украшения какие-то, вот так вот. Люди активные, энергичные, кто-то, может быть, спортом занимается, кто-то может быть креативностью какой-то, артистичностью занимается. Но тут с мужчиной будет интересно, потому что очень энергично, если женщина, то тут может быть какая-то креативность тоже очень интересно и и я думаю, что скучать вам не придется. И в то же время э, огненная стихия, посохи. Посох – это символ, фаллический символ. То есть тут еще и сексуальность. То есть скучать вам не придется. И долго, я думаю, что вы одиноки не будете. Давайте посмотрим про финансы. Традиционная колода Райдер Уайт. Ваш посохов, вот она, ваша новая работа, карта смерти, перемен серьезных. И, ну, вот так вот Ну, что-то произойдет, вы можете получить Что-то, может быть, произойдет Тут конкретное, кроме Пентакли У нас вот это, вот только выпали Двойка Пентакли, мы видели эту карту В основном раскладе Это когда мы жонглируем деньгами То есть мы пытаемся не наделать долгов То есть у нас не много и не мало То есть хватит до конца месяца И вот мы как бы стараемся, чтобы хватило Вот так вот Кто-то, может быть, если вы ищете работу вы можете получить известие какое-то по поводу работы или по поводу своего бизнеса. Но одно я хочу сказать по карте смерти – это серьезные изменения. Все может перевернуться. То есть, например, вы работали, стали э, заниматься своим бизнесом, может быть, поэтому сейчас у вас такой период удержаться на плаву, как бы вот по этой карте. Либо наоборот, вы занимались бизнесом, что-то поменяли полностью в своем бизнесе. Потому что карта смерти, когда что-то уходит, отмирает, и на смену ему приходит что-то новое. Это еще карта трансформации, смена. То есть мы были в одной какой-то... Э, статус у нас один, поменялся статус. Мы ста это... Часто я привожу пример э, по карте смерти. Это бабочка. бабочка. То есть вначале у нас червячок э, в коконе, а потом он превращается, трансформируется в бабочку. То есть произошло какие-то серьезные изменения